В стенах казанского университета прошло мероприятие посвященное дню защиты детей я просто замучилась это все рисовать и мне это очень сильно понравилось благотворительная акция спаси жизнь стань донором костного мозга мы объединены с национальным регистром доноров костного мозга и общая работа вместе с национальным регистром насчитывает более 60 тысяч потенциальных доноров костного мозга из них конечно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 Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Амир Ахтямов. Восьмой международный форум по педагогическому образованию, проходивший в Казанском федеральном университете с 25 по 27 мая, стал одним из крупнейших событий в области педагогического образования не только в нашей стране, но и в мире. Участниками этого научного мероприятия стали более полторы тысячи ученых из 29 стран, представлявших 214 высших учебных заведений и научных организаций. В стенах КФУ прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Подробнее узнаем далее.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 В Институте фундаментальной медицины и биологии состоялась лекция в рамках благотворительной акции «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». О том, как можно стать донором, узнавала Маргарита Михайлова.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 в Казанском университете состоялся ежегодный праздник, посвященный памяти композитора Салиха Сайдашева. Подробности смотрите далее. На площади перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации у подножья памятника композитору Салиху Сайдашеву состоялся ежегодный праздник музыкального искусства «Лауреат народной любви», посвященный памяти прославленного композитора. Концерт был организован совместно с Культурным центром «Сайдаш». Автором и режиссером проекта «Народная артистка России» профессор-заместитель директора по культуре и искусству Лима Галиевна Кустабаева. Возле памятника Сайдашева Музыкальный праздник. Это, это называется «Музыкальное приношение Салиху Сайдашеву». Что у нас прекрасный памятник Салиху Сайдашеву построен, находится здесь вот в центре Казани. И мы каждый год, вот начиная с 2015 года, проводим здесь такие вот музыкальные празднества, на которых выступают коллективы, оркестры и симфонические оркестры, оркестр, оркестр джазовый оркестр «Фантазия», оркестр Татарского академического театра имени Галяскара «Камала». Это мероприятие является выражением всенародной любви к наследию Салиха Сайдашева и демонстрацией достижений татарской профессиональной музыки, хореографии и литературы. Я очень хочу, чтобы таких мероприятий было много, но самое главное, что вот эта традиция музыкальных праздниц, музыкальных фестивалей, посвященных Салиху Саидашеву, чтобы эта традиция не умирала. Наоборот, она жила и каждый раз находила все больше и больше сторонников своих и участников, потому что это очень нужно. В концерте приняли участие народные и заслуженные артисты Республики Татарстан. Концерт собрал широкую аудиторию. Зрители насладились классической музыкой, татарской поэзией и игрой актеров, представивших отрывки из спектаклей. Амир Ахтямов, Никита Акиншин. Универньюз. Казанский федеральный университет участвует в программе молодежного и студенческого туризма, поездки по которой начнут осуществляться с 1 июня. В этом году к программе присоединились 155 вузов из 98 городов России. Студентам КФУ, желающим принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на портале СтудТуризм РФ, самостоятельно выбрать направление и маршрут поездки. В стенах Казанского федерального университета состоялось очередное заседание антикоррупционной комиссии. Сегодня у нас, во-первых, два института, которые мы заслушаем. Это первичный директор института математики и информационной технологии и сотрудника института филологии и межкультурной коммуникации о работе студенческой антикоррупционной комиссии. Рассмотрим, первый вопрос будет этот.